Привет всем. Не хочу злорадствовать, просто хочу сказать пару мыслей по поводу свежего дела и свежих новостей по делу Богданы Осиповой. Кто не слышал, это свежий кейс, как свежий. У него история длинная, но кончилась тем, что на днях, где-то в пределах меньше месяца назад, даму из России, которая была замужем в свое время за гражданином США ее посадили в США, посадили на 7 лет За похищение собственных детей и за вымогательство Посадил не какой-то отдельный проплаченный судья Это был суд присяжных Всего было 5 пунктов обвинения По трем пунктам ее признали виновной То есть человек вывез из США годовалого ребенка Годовалого от отца без его ведома и там на месте родила еще и второго. Там на месте, это уже в России имеется в виду. А кроме этого, у нее еще был первый старший, тоже гражданин США. То есть, в общем, картина, как бы, с кем имеем дело, примерно понятна. Я понимаю, что у меня, конечно, искаженные взгляд на такие вещи, и со мной многие люди не согласятся, но я, в общем, вижу довольно целостную картину сразу, кто этот человек был. Какая интересная магия получается. Понятное дело, что живи она в одной стране, то есть, например, будь она в Америке и муж в Америке, она могла бы из него, там, не знаю, провернуть его в мясорубку живьем. И странно, что она этого раньше не сделала. Она вспомнила про так называемое его домашнее насилие, уже когда ее за жабры взяли. Вот. До этого, я так понимаю, что если бы малейший какой-то намек был на домашнее насилие, его бы просто съели бы живьем тогда еще, этого американского военнослужащего. Живя она в России вместе со своим мужем, то она бы, соответственно, провернула мясорубку мужа здесь, под любым соусом, да, мы все знаем, как это будет. Но вот в такой магической ситуации, когда муж остался в США, и он гражданин США, и детей вывезли из США в сторону России, неожиданно оказывается, что все совершенно стандартные и общепринятые разговоры на тему, там, что хочешь видеться с детьми, надо за это денег забашлять, Оказывается, все это сразу превращается в похищение человека и вымогательство. Такая вот магия. Странно, что внутри страны так не обращаются с этими вопросами. Казалось бы, все легко. Если бы ей максимум впаяли, который ей... Там, собственно, за похищение детей, по-моему, максимальный срок ей грозил 3 года. Ну вот. Но за вымогательство денег... Там все гораздо серьезнее. По общей сумме обвинений там было грозило до 80 лет. Вот. В итоге, с учетом всех там скидок и доказанного-недоказанного, и дали 7. Отец, соответственно, последний раз его старшего ребенка видел, когда ребенку было год, а младшего не видел вообще, я так понимаю, кроме как по скайпу там иногда. То есть... Сколько вот он? Ну, там, 5, 5 лет Это история 2014 года тянется, Значит, 5 лет он детей не видел э, Очно, вообще Можно, как бы, понять наше местные Тут расклад, да, Марин Захарова От имени России говорит, я не понимаю Как такое можно приговорить Я, например, в отличие от Марины Захаровой Очень хорошо понимаю То есть, если называть вещи своими именами То, да, похищение есть похищение Вымогательство есть вымогательство Вся магия в том, что все это происходит не на территории одной страны, а на территории двух разных. И теперь ситуация патовая. Мама сидит в США, и ей обещано, что ну, детей привезите в, это самое, в, из России в США, и мы вас там отпустим, или срок скостим, в общем, как-нибудь там решим вопрос, сделку с правосудием сделаем. А она, соответственно, говорит, что сначала меня отпустите, а потом я из России привезу детей. Я, конечно, не знаю, из каких соображений исходит американское правосудие. Я бы, например, тоже не поверил гражданке Осиповой. Учитывая всю предысторию и зная местную психологию, я бы тоже ей верить не стал. С нашей стороны, я так понимаю, никто ее там по требованию Лавровы и так далее не отпустит. Не то, чтобы я желаю ей, в общем, сидеть вечно. Хотя надо сказать, что те, кто сокрушаются о том, что мать лишили детей... Я так понимаю, мать, которая лишила детей отца таким образом, как она это сделала, она все равно дисфункциональный родитель была. Так что то, что дети с ней не имеют дела, возможно, работает в пользу детей, а не против них. Так что тут вполне вероятно. Про отца мы ничего не знаем, гадать не буду, мало ли чего. Но я так понимаю, никаких доказанных против него обвинений нет. В общем, патовая ситуация. Никто никому не собирается идти на встречу, <смех> потому что это означало бы, в общем, подставиться, да. Но я думаю, все-таки проще, наверное, было бы детей переправить в США, потому что, по крайней мере, там у них возможностей жизненных больше. Когда говорят, действовать в интересах детей. Вот вам тот самый случай, где в интересах детей детям лучше жить. При прочих равных, в США или в России. Ну, ясное дело, что в США... Там все-таки папа, и там военный, да, а здесь не пойми что, сейчас на ком там дети числятся, на какой-то там, то ли двоюродной тете, там, то ли, в общем, в общем, на ком-то совершенно постороннем. И уже несколько лет, то есть дело-то длится. Ее за жабры взяли э, в 17-м, году, когда она приехала, видимо, то есть сначала по телефону были переговоры по поводу денег, скорее всего, то есть вот потом она приехала, значит, в суде поучаствовать по поводу раздела там же муж еще и умудрился в сша получить стопроцентную опеку над, над детьми опеку в их значении слова опека то есть дети сто процентов времени должны переживать проживать с ним вот она приехала поторговаться видимо по этому поводу вот ну и наверное ляпнула что-нибудь по телефону что было записано по поводу денежек там и так далее и угроз ну и все ее приняли под белые ручки и вот теперь она сидит что тут было бы справедливым? Понятное дело, что вечно ее держать там смысла никакого нет. И держать ее там можно ровно до момента, когда дети не, дети не станут совершеннолетними и не смогут сами принять решение о том, где они хотят жить. Раз другого выхода нет никакого, то, я так понимаю, единственный так сказать, справедливый вариант в данном случае — она будет сидеть в США столько лет, сколько дети не будут видеть отца. Вот это... Жаль, как бы это все очень грубо, до некоторой степени чудовищно, но сделано то это все ее руками. Вот никто же ее за язык не тянул, никто ее насильно на самолет не сажал, вот, человек сам это сделал. Вот какая магия. Это бы магия да еще бы действовала внутри одной страны, что США что Россия, цены бы не было этим <сесс> семейным законом. Но пока вот так. Всем пока, удачи, следите за новостями по гражданку Осипову.